Три живом, сладкий запах сибирского севера, от простора и света и клевера, ветер с речки прохладою веющий, пес хозяина неразумеющий, Хлопотливые мамы с колясками чат изводят обильными ласками, пробегающие автобусы Огибают по новой сеть глобуса. Нескончаемое сияние летнего солнцестояния и гуляния под радужным веером. Сладкий запах сибирского севера.